Итак, приветствую всех вас на нашем канале, видео ФМДО Дедова. И сегодня я покажу вам таблицу. Да, покажу вам таблицу. Внимание на экран. Итак, открываем Excel, Microsoft Excel. Открывается. Теперь находим файл. Time table bookings of 2025 to 2026. Yes. If not, him. Comu надо нафканишоты, пожалуйста. Я подофтовлял такого сделать снимкика. что я не, не знаю сколько тут будет эфиров, потому что я делал все рандомно, ну то есть планировал, даже не планировал, а... но в общем вы поняли. Короче, смотрим. мы уже подходим к концу этой таблицы, здесь и четырехсотые эпизоды идут. Да, вот здесь вот андрюга, прошу прощения, идут в 33-34 годах, то есть через 21-22 года, нет, через 12-13 лет где-то, да. Итак, в общем, я показал вам эту таблицу со списанием эфиров. Да, показал это таблицу, в общем. Теперь-то вы видели, когда будет пятый, пятый эфир. Да, вот, пятый эфир, вот он. Но не вот он, конечно, да, он где-то, где-то там, вдалеке, маячит. В общем... Эта таблица в скором времени выйдет в открытый, в открытый доступ. Пока что. Пока что. Она еще не повешена, как вы только что видели. В общем, с вами был Илья. Подписывайтесь на мой, на мой канал. Вставляйте комментарии. Ставьте нравится. Вот. Ставьте нравится или не нравится. Да, можете абсолютно все что угодно. Мне уже плевать. Раньше, если я бомбил насчёт стесарка, то сейчас... Не вижу в этом никакого смысла. Да и тот персонаж, который бомбил, и... Нынешний я, это два, два совершенно разных персонажа. Совершенно разных. Да. Шутка. На самом деле, это один и тот же персонаж, то есть, да. <с> Вы поняли. В общем... Спан был я, Илья. Меня зовут Илья, в общем. Да. И до новых встреч. Увидимся в 2025 году.